Итак, полуфинал Нижней сетки, команда Велдерс Против команды э -э Красавицы и Чудовища Красавицы и Чудовище пока в, в атаке, это Фенни и Док Их мы видели только что а Ну и забавный вместе с Фоксом За Велдерс, их мы тоже видели С вами уже по верхней сетке а, ну и док достаточно просто как-то так, и очень быстро, что, что самое интересное, режет сразу двух соперников, и это стей, и это, дорогие друзья, стей, и вот что интересно, да, команда красавицы и чудовища собственноручно выбрали начать игру в слабой стороне. Ну, удачи им, что я могу пожелать Решение такое достаточно спорное Но, как я уже говорил, бывают иногда стратегии Когда вы начинаете за заведомо слабую сторону Для того, чтобы взять и потом во второй половине Себя обезопасить от поражения Забривают просто жестко забавного И Фокс остается один Фокс даже понять, наверное, ничего не успел Минус от Дока Фокс на ла Подках, дорогие мои друзья. А, Захар и Фокс. Ой, нет. Захарик, кстати, играл. Только, по-моему, в другой команде. Если я не ошибаюсь. Не в этой. Сейчас скажу. Захар играл в команде мощный ВХОВ. Он играл там вместе с Мамаем неким. А здесь у нас... Это Лед Офф. Его никнейм. Лед Офф. Итак, а выход. Выхода у обороны, естественно, нет в виду ввиду проигранного предыдущего раунда, но есть юспы и диглы, которые в теории не менее опасны, чем девайсы. Однако Феню это не устрашило, да и Дока, в общем-то, тоже. Там, кстати, был еще и МАК-10, по-моему, у Дока, но этот МАК-10, в общем, не помог. 2-0. Начало многообещающее для красавицы и чудовища. Есть, конечно, проблема, и заключается она первостепенно в том, что Уилдерс в сильной стороне начали отдавать раунды, но хитрая-хитрая система, именуемая фомас, Да, ФОМАС на точке А помогает во многих ситуациях. Но есть автомат Калашникова, который с этим фомасом будет, в общем-то, стоять в противовесе. И в противоборстве, так сказать Да, кстати, за косым зря сейчас спрятался Забавно, правда Его вообще-то так на секундочку можно с калаша там прострелить И он даже выйти не успеет Удивительно, кстати, что раунд не начался с прострела этой позиции Но забавного забирает Феня без всяких прострелов И Фокс в свой фамаз даже пострелять не успел, дорогие мои друзья Не то, что даже хотя бы килл какой-то сделать Он даже не успел Маус один тыкнуть хотя бы раз 3-0 и это самое обидное, наверное, что может быть а, в начале такого матча. Был куплен девайс, и этот девайс был потерян. Причем, ну, говорю, потрачены деньги. Патроны куплены. И просто пришлось выкинуть этот девайс, так сказать, на помойку. Поджим зигзага! Забавно, правда. Забирает Дока, Феня, разменный минус. Один на один с Фоксом. Фокс, кстати, снова с Фомасом. На этот раз, я надеюсь, он с него хотя бы успеет стрелять. Успел пострелять, но, к сожалению, исхода раунда это не изменило, 4-0 Базу Коббл давно убрали из карт турнира Да, очень давно, когда вышло 1.6, по-моему, если я не ошибаюсь Коб... Ну, официальных матчей, ну я могу ошибаться, сразу говорю О Официальных матчей каких-то крупных турниров на карте Кобблстоун в 1.6 не было ну, на любительском уровне она еще какое-то время потом просуществовала. Но глобально, да, она была турнирной картой Counter-Strike 1 5. Фокс, 2 хп, хаешка Фокса э, взрывает. Забавно, правда, на подъеме остается 1 и 2. И Феня, ну, как-то что-то... Я немножко не понимаю. Вполне возможно, лыжи не едут. Или я, опять же, что-то не понимаю. Но почему-то 5-0 слабая сторона выигрывает. Это боль Сибабл Ну, это кому как удобно называть Вообще, по-правильному эта карта называется Декоблстоун И СББЛЕ -E, Не более, чем просто аббревиатура Слова Коблстоун Это так Маленькая историческая справка Ну что Очередной раунд уже шестой по счету Игроки атаки разыгрывают его В направлении длины и оборона что то как-то на самом-то деле не так уж сильно прям готовы. Ой, ой, Феня, чё ж недочек? Что за недочек от Фени? Зато зачем-то поджим от фокса. Ой, слушай, а как на префе красиво открылся. Ай, прям сразу вышел и начал стрелять по просвету. Ну, не получилось сделать минус, но начал-то стрелять правильно. 5-1, ну хотя бы не 6-0, уже хорошо. А, Андрюх привет. 16-3 вангую, посмотрим. Братик вернулся, я, как всегда Желаю хорошего стрима, Фриз Как всегда вам хорошего и приятного просмотра Что там по сетке я вначале не был Ой, Андрюх, сейчас не могу показать Только после матча покажу Но если что, мы сейчас смотрим Уже полуфинал нижней сетки Сегодня еще смотрим финал нижней сетки И завтра гранд-финал турнира В общем-то на сегодня это уже третий матч Вот Кстати, очень сильно рисковал забавный. Причем, заметьте, с позиции он не ушел. Просто прострел лег совсем не туда, куда нужно было. простреливать надо было немножко правее. Вот. Да рисковался. Минус 60% здоровья. Фокс. Кстати, тоже за неосторожность сейчас поплатит своей собственной жизнью. Минус от Дока. И по-забавному есть информация. Все здесь. Дым на просвет. Проходи, не хочу, как говорится. А что, 2 на 2 можно обходить? Да, конечно. А почему нельзя? 6.1, дорогие друзья. Ну, как я уже сказал, хотя бы не в ноль. Это уже замечательно, сладенько и хорошо, так сказать. Пусть будет так. Ну, видите, уже даже какие-то предикты в чатике появились на типа 16.3. Ну, здесь может быть какой-то 16-3, Но я думаю, вообще как бы здесь 16.1 не было. Постольку, поскольку... Ну, в сильной стороне так играть У Велдерс шансы сокращаются С каждым раундом все сильнее и сильнее Ведь э, красавицы и чудовища Вторую половину-то будут играть уже за сильную сторону Феня хэдшот по факсу Забавный перестрел с доком но ну, здесь док выигрывает И это седьмой раунд Зато при этом надо подметить Что за 7 минут ребята сыграли на живой раунд И уже 8 раундов основного времени то есть матч достаточно быстро идет На раунд тратится меньше минуты Причем прилично меньше минуты, да Ну, фактически у нас было сыграно 9 раундов за 7 минут, грубо говоря Конечно, не по 50 Ну, хотя где-то, да, наверное, может быть там по 50 плюс-минус секунд на раунд Но это нормально Нормально Не по 10 же секунд Ведь игрокам надо еще куда-то добежать и стоило мне только сказать, что у ребят активный движ на карте, как они решили на шифтах сразу проходить через длину Но это правильно, с другой стороны, если вы будете бежать сломя голову с огромной долей вероятности вас просто убьют И вы даже не добежите никуда Флешка на просвет, док, аккуратненько под эту флешку успевает зачекать соперника в сайде Минус по факсу, забавный в зигзаге раскидывает там гранаты, ну есть четкое понимание того, где он находится Хаешку ловит и остается 44 хп 1 в 2. два ну, Дым этот здесь абсолютно не нужен Да еще и кривой, к тому же, что этот дым должен был изменить Феня Минус забавный И это, дорогие мои друзья, что? 8-1 Вот так вот Док прикалывает, у него пули прям в точку идут. Походу, Моник 144 Гц, либо бак ЛТВ. Да нет, здесь вопрос-то не в Монике. Как бы, Если бы дело было бы в Монике, тогда у меня бы, наверное, при такой же логике, как ты, Андрюх, сейчас высказываешь, отдачи не было бы от слова вообще. Поэтому, естественно, очевидно, что это баг ЛТВ. Тут даже и думать не нужно. Тем более, еще и не будем забывать, что матч-то на фасткапе проходит. Феня минус Фокс. Забавный один в два снова остается, но позиция опять же. Если кто-то просто по фану решит прострелить, давайте отлетим, посмотрим. Вот, ну прострели. Ты чувачок на длине, прострели. Ну почему нет? Весело же будет. Прострельчик. Вот хае вылетело. Игрок обороны сразу зашевелился. Ну расстрелял, расстрелял, док, кстати. А может, еще и Феню сумеет забрать. Торчит локоток из-за угла. И 8 хп остается у Фени. Еще бы чуть-чуть, и было бы красиво. Но красиво не сработало. 9-1. 9, 9, 9 матч-поинтов. В атаке 9 матч-поинтов. Это такая боль. Это просто полнейший путь. Пэц, дорогие мои друзья Я не знаю, что еще сказать Ну, жесткий и быстрый выход В общем-то, это то, о чем я твердил Сегодняшний первый таз э -э -да 2 который мы смотрели в одной 8 нижней сетке Где Эти жесткие и быстрые выходы Ну, здесь, конечно, надо поосторожнее немножко действовать -то. Вот сейчас игроки атаки Вроде раскидали зигзаг, но отказались Практически полностью от раскидки плента И по результату, вот как сейчас Доку открываться Да, я так думаю, никак а мидл не уйдешь. Запрещено. Ждать, что соперники все гранаты туда выкинули. Для каких целей? Даже боюсь предположить, зачем было выкидывать все гранаты в просвет, из которого даже пушить никто еще не пытался. Ну, испугался Док, сидя в кт спауне конечно, испугался сильно, но профит от гранат нулевой. Забавный минус Док и 9-2. Привет из Таджикистана Таджикистану тоже большой привет Кстати, статистика у Фокса очень интересная 0 на 10 Почему говорю 0 на 10, что это интересная статистика Вроде бы ничего такого Но Фокс на предыдущем матче э -э Когда они, получается, что там Проиграли? Нет, они выиграли его В четвертьфинале верхней сетки, получается Они играли против Вот я только не помню, против кого они играли Но не суть А, против ВХ Господи, мощный ВХ а, Там Фокс тащил катку. А здесь даже на од одного кила не может сделать. Вот что, вот что интересно в этой ситуации. Проблемочка. Фоксу надо, надо срочно <laughs> включаться. Феня дабл кил за, -за, за секунду. Брошенная ХАЕшка взорвала Фокса. При этом в этот момент он стрелялся с забавным. И спокойненько поставил ему хедшот. Ну что ж, 10-2. Уверенности у команды красавицы и чудовища хоть отбавляй. По-моему, ребята даже и не подразумевают какой-то другой вариант развития событий, кроме как их победа. И, наверное, в таком случае надо готовиться к тому, что с похороночкой сыграют именно они. А может быть и нет, кто знает Но мне сложно представить, что Велдерс будут камбетчить, играя в, в атаке То есть они в обороне как бы сейчас играют Достаточно без зуба. Ну, бомба попытка была сейчас поставить бомбу Почему не стали ставить, вот я не понял Кстати, можно было бы поставить, почему нет Фокс очень далеко на длине находится Ему вообще фиолетово, что там сейчас его тиммейт Погибал, старался и потел Вот первый минус от Фокса Он должен был быть первый И он был бы такой важный а, вообще бомба будет установлена под КТ-спаун. Нифа себе интересненько. Ну, действительно интересненько. Фокс потрач... потратит много времени на то, чтобы понять, где, что и как. Он-то будет думать, что сейчас бомба тикает сверху. А часики тик-так, а диффузов-то нет. Самандар, приветствую. Тёма, приветствую, ребята, привет вам. Оп, а бомбы-то нету. Ой, да ладно, а бомбата внизу. Он, получается, сидит внизу. Вот так. А времени на дефьюз уже и не остается. 11-2, дорогие друзья, поик по дефьюзу. Забирает дока, но даже при наличии дефьюз китов, это стал уже спасти. Абсолютно точно. Как ты, брат? Да у меня все хорошо. Спасибо большое, Самандар, что поинтересовались. Как вы сами поживаете? Два раунда. Ну вот я просто сейчас пытаюсь представить, что даже если будет 11-4, наверное, это не сильно поменяет ход э... вот развития событий. Ой, у нас прессинг зигзага. А здесь в упоре Фокс, который все-таки не делает свой первый минус. Мне вот интересно, уже теперь Фокс хоть кого-то убьет. Феня прострелом через косячок забивает забавного. 12-2, даже 11-4 и надеяться не придется. Я вот бабки покушать захотел. Что за бабки такие еще? Как ты находишь эти турниры? Товарищ Фрис? я никого не ищу. Они сами ко мне обращаются, чтобы я прокомментировал их э, ивент, так сказать. Хорошо, спасибо. Я очень рад, Самандар. Братик, а тебе сколько лет? Мне 31 лет. Хаешечки взрывается забавный, и Фокс последний, ну, может, хоть... А, он уже сделал килл. Блин, я когда-то пропустил момент, когда Фокс килл сделал. 13-2 итоговый счет первой половины, ну, разгром абсолютно по всем фронтам, конечно. У Велдерс единственная бабка. Ты не знаешь, что это? Нет, не в курсе. Ну, знаю, бабушка. Большой мальчик есть такое дело, есть такое дело. Так вот, да, только знаю, что это бабушка. Стема не стал читать, как вы и просили. Все. хорошо, окей. Слава тебе, Господи, все нормально. Вашими молитвами, ребятки. Так, док В упоре, прием зигзага. Минус забавный. Фокс. Фокс испугался. Короче, с Фоксом в разведку не ходите. Он помогать вам не будет, он спрячется. Если что, ненадежный тиммейт, короче. Просто ненадежный. Минус от док по Фоксу 14-2. Ну. Это, в общем-то, точка уже, по сути, в матче, я думаю, вы понимаете. Потому что сейчас не будет экономики ближайшие два раунда и все. Картофан с курицей, запеченный в духовке. О, да, серьезно. Так и называется. Ну ладно, будем знать. Будем знать. Это так, э, такая, в смысле, как это... Блин, как правильно выразиться? Это-то белорусское такое название просто? Или... Действительно народная. Просто я правда в первый раз слышу, чтобы так называли запеченную картошку с курицей. <клев> Два дигла. Ну здесь ладно. Здесь еще, кстати, с двумя диглами можно повоевать, учитывая, что соперник с МПшкой и, ну, вот этой неведомой чертовщиной. Я все время забываю посмотреть, как она называется. Брат, контент имба, народу мало. Сейчас я друзей... <клев> Друз... Друзей посоветую. Наверное, друзьям посоветую, да? А, ну, буду признателен. Бабка так он называется. Так. Будем знать. Спасибо, Андрюх. Благодаря тебе вот я сегодня стал чуточку больше знать. Так, ну чё? Чё за затишье-то перед бурей? Док вышел на поджим. Ну поджим... Ой, сейчас а сейчас... Атака чувствует, короче, что их вполне себе могут уже по таймингам поджимать. Но док почему-то совсем не спешит. И, наверное, как в этом контексте правильно сделаем. Оу, попал в затылок. Минус забавный, а тут бомба выпадает. Ну, тут все как бы уже можно. И даже не надеяться на какие-то распины чего-то удобного. Как можно два в два зайти сзади. Вот, видите, очень легко. <laughs> Взял uh, MBW и обошел. Все. Польша называет картофельный пирог в Литве. Кугелис. Не знаю, куда правильное ударение. Вполне возможно, кугелис. Или Кугелес. Ну что, 15-2, матчпоинт, дорогие мои друзья, и вновь денег у Велдерс нет. Но это наше блюдо и народное название Бабка. Окей, окей, я почитаю даже после матча. Интересно, даже стало, действительно. Ну, и раунд, как вы видите, на матчпоинте, уже вот такой настолько жесткий, что игроки обороны просто бегут на ноге пушить банку. Ну, и 16-2. По результату 16-й матчпоинт отправляется команде Красавицы и Чудовища, и они становятся победителями в полуфинале нижней сетки. Команда Велдерс занимает четвертое место в шаге от призового фонда. Ребяточки остановились. Это больно, как мне кажется.